Привет, с вами интернет-магазин Керамис. Сегодня мы познакомим вас с коллекцией виниловых обоев на флизелиновой основе Calani Legend от немецкого производителя Marburg. Плодотворное сотрудничество знаменитого дизайнера Луиджи Калани с немецкой фабрикой по производству настенных покрытий Marburg длится уже далеко не первый год. Очередным успешным проектом этого творческого тандема стала новая коллекция виниловых обоев Marburg Calani Legend. Линейка обоев Colony Legend отличается живой, подкупающей насыщенной цветовой палитрой, которая не оставит равнодушным даже опытного колориста. Разнообразие цветовых решений этих замечательных немецких обоев открывает широкие возможности для их применения. Классические белые и серебристо-металлические тона станут отличным выбором при украшении спальни, а кофейные и бордовые цвета лаконично дополнят интерьер холла или гостиной. С помощью этих восхитительных обоев грамотный дизайнер без труда придаст интерьеру удивительную легкость и объем. Графическое оформление обоев колонии Legend радует умелым сочетанием классических решений и новейших тенденций. Таким образом, это настенное покрытие будет уместно смотреться практически в любом стиле интерьера, будь то поп-арт, авангард, современный декор или модерн. Дизайн принтов и узоров отличается разнообразием, что позволяет создать композиции, кардинально отличающиеся друг от друга в стилистическом плане. Сдержанное очарование простых геометрических форм придется по вкусу любителям современного стиля и минимализма. Нежная цветовая гамма и элегантные геометрические узоры коллекции Kalani Legend объединены в единый гармоничный ансамбль. Переплетение серых волнообразных элементов на белоснежном фоне создает на обоих легкий 3D-эффект. Великолепный дуэт стильного современного дизайна и отменного немецкого качества делает обои Calani Legend одним из лучших представителей на мировом рынке виниловых настенных покрытий. Помимо всего прочего, изделия обоиной фабрики Marburg обладают и потрясающими техническими характеристиками. Данная обои выпускается в стандартных рулонах шириной 70 см, и длиной 10 метров. Покрытие Kalani Legend имеет плотную структуру, что гарантирует его прочность и долговечность. Обои на флизелиновой основе чрезвычайно эластичны, что поможет избежать сжатий и растяжений при поклейке. Еще одним значимым преимуществом данных обоев является износостойкость, их можно чистить щеткой. Они легко монтируются путем нанесения клея на стену, а при демонтаже удаляются без остатка. Как и большинство современных настенных покрытий, данные обои обладают повышенным показателем экологичности. Их виниловое покрытие пропитано специальными составами для защиты от плесени, влаги и грибка. И напоследок самое вкусное. Обои Marburg Kalani Legend – это идеальное сочетание цены и качества. Их стоимость невысока и будет приемлемой для любой аудитории. Мы всегда рады представить вам только лучшие и качественные обои по хорошей цене.